Здравствуйте, меня зовут Илья Круглик, я инженер-художник. Хочу представить вам сегодня мою новую инсталляцию «Пробуждение». 10 августа 2009 года со звуками инструментальной композиции одного греческого музыканта пробудилось мое воображение. Я создал цифровую картину Arise «Восхождение», позже названную Вегенин «Пробуждение». Созданная как картина впечатления, работа пробуждения почти сразу стала претендовать на то, чтобы быть живой. Я сделал простую анимацию движения света в картине, подпечатлившую меня музыку, и начал разрабатывать конструкцию для автономной визуализации светозвукового взаимодействия. Первая версия инсталляции появилась весной 2014 года и представляла собой полотно картины с сенсорными зонами и дистанционно управляемым внешним источником света. Данное техническое решение, увы, не дало требуемого эффекта, и работа над проектом была приостановлена. В начале 2018 года была предпринята очередная попытка создания инсталляции, на этот раз на базе нового технического решения – светового короба. Подход к реализации второй версии инсталляции был гораздо более серьезным и основательным. Это выразилось как в качестве использованных компонентов, так и в тщательности их совместной настройки и максимально близкой передачи первоначально зародившегося впечатления. Особенно важно то, что специально для финальной версии инсталляции композитор Элла Бирюкова написала инструментальное произведение звучной атмосфере работы». В основе интерактивной инсталляции пробуждения лежит желание создать живую картину, которая бы под влиянием руки Творца, прикосновения зрителя, пробуждалась из темноты состояния вне времени, олицетворяя собой чудо зарождения жизни в бескрайних просторах космоса.